Приходит мужик в магазин и спрашивает, «Почем сок продает?» «Да так, забираете. мужик!» «Как так? Прям бесплатно!» Она, «Да, конечно, бесплатно забирайте!» «Забирайте, не стесняйтесь!» «Ну как? Да не может быть!» «Ну как не может быть?» Вы каждый день приходите в мой магазин, каждый день спрашиваете, «Почем сок?» Каждый день я отвечаю, 120 рублей!» «Но вы постоянно говорите, «Да вы что, охренели!» Ой, жалко мне вас. И каждый раз после этих слов вы берете бутылку водки. Поэтому я вам предлагаю взять сок бесплатно, а то помрете от этой водки. А сок так и не попробовав. Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал? подписывайся. Скорее поздравляю всех с наступающим Новым годом. От себя лично хочу пожелать счастья, здоровья. Всего вам самого хорошего.